Смерть ему смерть, смерть, ему, смерть, смерть ему! смерть ему! Смерть ему! Смерть ему! Смерть ему! Смерть ему! Смерть ему! Смерть ему! Смерть ему! Смерть ему! Сеньор, простите, это была просто шутка, но мы ошиблись. Шутка? Ха. У вас странная манера шутить, господин Деппернон. Ну, раз не меня, то кого же вы хотели заколоть шутки ради, а? Монсеньор, мы видели, как сын люк вышел из дворца и направился в эту сторону. Мы хотели узнать, с какой целью супруг оставляет свою жену в первую брачную ночь. Сын -Люк. люк вы перепутали меня с Сенлюком. люком да монсеньор. да, монсеньор. Да, Монсеньор. Я надеюсь, Монсеньор не может предположить, что мы осмелились бы даже помыслить против него что-либо дурное мы не дерзнули бы помешать развлечениям вашего высочества. Прощайте, господа. Монсеньор, вам известно, мы народ неболтливый. О чем вы? Кто требует от вас, чтобы вы молчали? Да, монсеньор, но мы... Мы подумали... Ошибаетесь! Вот что следует думать относительно того, почему я оказался в столь поздний час здесь. Я пришел посоветоваться с евреем Минасисом. Он умеет гадать на стекле и кофейной гуще. Вот что следует думать. А самое главное, вот что следует говорить. А почему прощайте, господа, не трудитесь меня сопровождать? А, берет, ты виноват, О, ну. А если бы доказался он, то бы его точно упустили. Мы сейчас вернемся, Монсеньор, я заметил, что они возвратились в укрытие. Ну и что? Я починюсь любому приказу вашего высочества, но в данной ситуации разумнее было бы вернуться во дворец. Что? ведь меня, монсеньер. Вот, ведь я сопровождаю первого принца крови, наследника короны. А сколько людей хотят, чтобы она вам не досталась? Да. Проклятие, ну до чего же обидно прекращать игру? Партию можно отложить. – Ты уверен, что дверь открылась? – Разумеется, монсеньор. – Кстати, ты ее запер? – Что, дверь? Да. Конечно, монсеньор. Вот ключ. Придется объяснять королю, что он делал в такой час на улице сент <свист> <свист> А вот на этот раз он. Подожди, ну этот вообще один. Я думаю, не стал бы он так рисковать. Ты плохо знаешь, Бюсси, он пойдет один до ожидает его в засаде. Это он. Господа, это За шпаги, господа! Что За шпаги! За шпаной! Смерть ему! Смерть ему! Смерть! Кого я вижу? Вот оно что, господа. Так вот, кто тот славный зверь, тот дикий кабан, на которого вы собирались поохотиться. Ну, что ж, вы с должным уважением относитесь к моей судьбе. Вас четверо, я один. Весьма рад. Никто не мешал тебе прихватить с собой своих приятелей. Но ты выбрал свою судьбу. А вы невежа, сеньор Бюсси де Амбуас. Вы разговариваете с нами, пешими, выседая на коне. Вам не кажется, господа, что это невежливо. Ну, господа, вы мне дорого за это заплатите. Ставьте удовольствие выпотрошить этого кабанчика мне. Вы готовы, сударь? Готов. Попробуйте. Теперь я верну вам долг, господин Стэдюсси. Куда ж здесь убегать, Я здесь. Здесь, господин Дэшамэрк.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 с тобой, Бюсси. минуту терпения сударыня И я смогу ответить вам на этот вопрос Пенсуа! Пенсуа! Меня сюда. Я так думаю, что тот, кто проткнул вас шпагой, тот и притащил вас сюда. Ну, чтоб страже было удобнее найти вас. Но это я так думаю. А это я его нашел? Да? Сударь, это я вас нашел. Вы лежали здесь совсем один и холодный, как покойник. А? Еще холоднее. Дьявол! Не, не надо, сын мой! Не поминайте рогатого с такой дырой, Комзоле, Брат мой, я думаю, мне пора исполнить свой долг. Какой долг? А я не. А, какой? Это исповедовать вас. Ничего не понимаю. Как вас зовут отец мой? М меня. Я брат Гранфло. Я сборщик милостыни тут из монастыря Святой Женевьевы. А молодой лекарь здесь был? Боя бы не, Мало... а... бредит. Сын мой, я вот думаю, не пора ли нам а исповедоваться? Брат Гранфло. Я обещаю вам, что когда придет время исповедоваться, я вас обязательно разыщу, потому что вряд ли я найду более подходящий сосуд для помещения моих грехов. А пока у меня мирские заботы. Вы знаете, я совсем замерз. И хотел бы оказаться у себя во дворце. Тогда ставьте меня поскорее ко мне домой. Вот здесь у меня в кошельке несколько золотых икю, они а ваши. Они наши, это мы понимаем. Они теперь Что наши. Что происходит? Э -э -э -э Марикит, побойтесь Бога ич на всех. Боже, какой хорошенький. Вам больно, сударь. Кто ты? Прелесть моя. Меня зовут Мария. Можно Марикита? Я служу у мэтра Мэ. В кабачке рок изобилия. И что же ты там делаешь? Разношу там вино, жареную баранину. А еще танцую и пою. Ой, как она поет. Жаль не услышите. А скажи, прелесть моя... Ты гадать умеешь? А как же? Конечно умею. Тогда ответь. Сон Ильяф я видел сегодня ночью. Сударь, я не знаю, что вы там видели ночью, но я могу сказать одно: полюбите, и вас полюбят. Ну, моряки, перестань. Ну, у тебя только одно на уме. Сударь, куда доставить? В замок Бюси. А, вы из людей Бюси? Я сам. Бюси. Бюси. Вы Бюси. Он Бюси. Люди, он Бюсси! Люди, да это он тот бюси. бюси. А ну-ка, на руки его! На руки! <реклама> он тот самый <реклама> Бюсси! <реклама> он тот бюси. <реклама> Если это тот самый головорез бюси, понятно, почему он отказался от исповеди. здравствует Бюсси! Да здравствует Бюсси! Да здравствует Бюсси! Сударь. Ты лучший из докторов, Старик. Для вас, да. Я начал познавать искусство врачевания на вас. Еще тогда, когда вы разбивали себе нос и коленки, падая с деревянной лошадки. Помню, помню. Спасибо. Так ты считаешь? Эта рана могла вызвать бред? Конечно. Такой удар шпагой всегда вызывает лихорадку. Вы же знаете об этом. Получив такую рану, вы могли увидеть все, что угодно. И даму, и портрет, и.. Лекарь играющий в жмурке и даже Магометов. А кто же тогда перевязал рану Жером? Не знаю. Согласен. Перевязка выполнена искусно. Но вот все остальное, извините, это плод расстроенного воображения. Дьявол. Неужели все бред? Конечно. Конечно, бред. Разве мыслимо, чтобы портрет выходил из рамы и беседовал с лекарем, у которого завязаны глаза. Нет, я просто сошел с ума. Ах, Жирома все-таки дама во сне была. Восхитительна. Жерома, она была просто восхитительна. Клянусь смертью Христовой. А ну-ка. Давай еще раз. Попробуем. Я был на балу у Сын Люка. Сынлюк меня предупредил, что ночью я могу попасть в засаду. Со мной были ребера Контрага или Воро. Я их отправил и пошел один. У турнельского замка заметил людей, которые меня поджидали. Они на меня напали, была драка. Я ввалился в дом. Лестница. Лестница. Потом мне стало плохо. Потом. Черт, потом! Потом! Я не помню. Это естественно. Послушай, Же, Послушай, Же, может быть, бред начался прямо прям дверью. Может быть, не было ни лестницы, ни портрета. Вообще ничего не было. Возможно. Подожди, подожди, может быть, эти негодяи сочли меня мертвым и отнесли на перекресток, чтобы сбить с толку возможных свидетелей. Неужели это так, Жером? А если это так? Если-то они подсунули мне этот бред, который меня так мучит, так волнует, я. Я клянусь всем святым, я разорву их на куски всех! А, а, сударь, сударь, если вы будете так волноваться, у вас раскроется рана, и вы загоните себя в могилу. Послушай, Жером, да? Неужели за этой царапины я 15 дней проведу в этих четырех стенах, как в прошлый раз? Не знаю, как дело пойдет. Жером, сударь, да вы сейчас и шагу ступить не Что? сможете. Это я не смогу? Нет. Руку! Так. Стоите! Стою. Ну-ка, пару шагов сюда, ко мне. Ах, сударь! Послушай, Жиром. Да. Ты знаешь, мне кажется, что мое выздоровление пойдет быстрее, если я не останусь здесь с тобой, а буду выходить на улицу. Да-да, навещать друзей. Жером, ну не знаю. Что? Если вы не сядете на коня и не проскачете 10 лет. Проскочу. Если вас сегодня еще раз кто-нибудь не проткнет шпагой... А вот этого не будет, Жером. Не будет? Не будет. Я только навещу сын Люка. Клюнусь я в долгу перед ним. Ну тогда поступайте, как считаете, нужно. Спасибо, старик. Арвиль! Колета шпагу. Слушай, сударь. Подожди меня здесь. Добрый день, госпожа де люк Добро пожаловать, господин Дебюси. Хотя я думаю, что выявились к нам с недобрыми вестями. Соблаговолите объяснить, сударыня, каким образом ваш покорный слуга может быть недобрым вестником в этом доме, господин Дебюси? Всем известно, что вы человек дерзкий. Но я полагала, что у вас доброе сердце, теперь поняла, что ошиблась. Вы бессердечны, раз вы посмели явиться в этот дом. Но я принимаю вас только потому, что хочу слышать правду. Правду? Я вас не понимаю, госпожа Десенлюк. Я готова выслушать правду, какой бы ужасной она ни была. Господин Дебюсер, что с моим мужем? Судараня, судараня, что с вами? Где сын люк Сын люк А что случилось с Сен-Люком? Вчера со свадьбы он уехал с королем, чтобы проводить его величество в Лугар. И с тех пор не возвращался. Невероятно, сын люк не ночевал дома. А но при чем здесь я? При чем? Ну, я, я не знаю. Ну, может быть, он проводил короля, потом встретился с вами. Вы же договаривались с ним о чем то на балу. Ну, может быть, и дуэли. Да нет же, он не дрался, наш дорогой Сын-Люк. Во всяком случае, не со мной. И вы не можете поклясться, что вы не дрались с моим мужем? Сударыня, я не привык, чтобы мои слова подвергали сомнению. Раз вы этого хотите. Я клянусь, что если Жанна до Сын-Люк Докажет, что я убил на дуэли ее мужа. Я обещаю на ней жениться, дабы восполнить ее потерь. Господин Дебюси, как вы жестоки. Вы смеетесь, а я в таком горе. Ну, мне кажется, что я не ошиблась в вас. Ведь вы бы не были так беспечны, если бы знали, что с Люком случилось несчастье. Сударыня, я уверен, что никакого несчастья не случилось. Ну, тогда где же он? Он в Лувре? Вы так думаете? Я в этом уверен. Войдя в Лувр, господин Де Сендлюк уже не смог оттуда выбраться. Но мы с отцом уже были в Лувре, нас туда не пустили. И сказали, что Сенлюка там не было и нет. это еще раз меня убеждает, что господин Де Сендлюк находится в Лувре. Как это странно. Это не странно, судары. Это по-королевски. И если пожелаете, вы можете в этом убедиться. Хотите его увидеть? Зачем задавать вопрос, когда вы прекрасно знаете ответ на него? За свидание с ним я отдала бы все на свете. Но разве это возможно? Вход в Лувр воспрещен только для жены, сын Люка. А вы? Вам 20 лет. У вас прелестные глаза, стройная фигура. Если вы сделаете все, как я скажу, то вы скоро увидите своего мужа. Я сделаю все, как вы скажете, господин Дебюсси. Орвиль! Я здесь, мой господин. Орвиль! Раздевайся. Слушай, сударь! Итак, монсеньор, все решено. Монастырь Святой Женевьевы. День я сообщу дополнительно. Вы великий и ловчий. Господин де Монсоро. Ваш талант и заслуги будут оценены по достоинству, если только судьба предоставит мне такую возможность. И если вы не окажетесь моим злым гением, Всего посланник, но я вижу вас молодым, сильным и красивым. Я вижу вас на троне Франции, монсеньор. А ведь это так. Между вами и этим высоким саном стоит всего-навсего день. И она должна исчезнуть при первом дуновении. Монсеньор, Луи де Клермон, граф де Бюсси. Извините, граф, он не должен вас здесь видеть. Покиньте дворец через внутренний покой. Сеньор. Бюси, осторожнее, осторожнее, Ваше Высочество. Осторожней. Я ранен. Да, прости. Садись. Садись, садись, садись. Мне передали эту ужасную весть. Но мне сказали, что ты смертельно ранен. Я только что собирался к тебе. Да. Вы меня вчера засунули в отличнейший капкан, Ваше Высочество. После балла сын люка я попал просто в настоящую резню. Но почему ты был один? Я хотел сохранить свою репутацию, монсеньор. Но они все-таки тебя ранили. Я не хочу давать повод для всеобщего ликования, но я получил отличный удар шпагой. Бог продырявлен насквозь. Клянусь. Они дорого заплатят О, за твою кровь. Не надо клятв, ваше высочество. Слово принца? Ваше слово мне всегда так дорого обходится. Хорошо. Я докажу тебе это немедленно. Идем со мной в Лувр, и ты увидишь, что будет. И что же я увижу, Ваше Высочество? Как я буду разговаривать с моим братом? Клянусь, ты останешься доволен. Ну что ж, пойдемте в Лувр. Правда, если мы там натолкнемся на Миньонов, Ваше Высочество, то. Ну, я. в коем случае я сам позабочусь о возмездии. Ваше высочество, может быть, мне все-таки не стоит появляться в Лувре. Нет, Бюси, ты пойдешь со мной. Это дело принципа. Но сеньор, а если у нашего короля очередной приступ благочестия, тогда ворота в Лувр наверняка закрыты. Это не имеет значения. Не забывай, что я любимый брат короля. минуту. В чем дело, Бюсси? Ба. <смех> так это один из моих пожей. Ну-ка, подойди ко мне сюда, Жан. <смех> иди, иди. Так. Ты что здесь делаешь, бездельник? Мой господин, я только. Ладно. Только не трудись лгать. Я знаю, что ты высматриваешь одну из своих очередных подружек. Но я испорчу тебе это удовольствие. Дай руку. Эй, а ты помоги. Вот так-то лучше. Открыть ворота, Монсеньор. Прошу вас, Ваше Высочество. что, мой милый Паша, вы боялись, а мы въезжаем в Лувр с музыкой. Господь нас не Ваше Высочество, Его Величество ждет вас. Благодарю. Мне было очень приятно. Прощайте, господа. Идем. Ваше Высочество. Вы отправляетесь поднимать шум у короля, а я должен сказать пару слов своему приятелю. Ты меня покидаешь? Пусть вас это не смущает. Я появлюсь в самый разгар перепалки. А вы кричите? Кричите так, чтобы я вас слышал, поскольку если я вас не услышу, то я не смогу прийти к вам на помощь, Ваше Высочество. Прошу. Угу. Вот как. Хм, да. Да, дорогой сын Люк, по-моему, женитьба изрядно повлияла на ваши мыслительные способности. Если бы вы знали, как мне надоели ваши дурацкие остроты, Шику. М да. То ли еще будет. Думайте, думайте, пожалуйста, о шахматах, а не о вашей ненаглядной. Жонушки. Ах, так мудро. Я должен подготовить ваш выход на сцену. Да ну. Ждите. Сядьте. Господин дебеси, я боюсь. Кто-то ломится к нам. Келью. Привидение. Их полно в Лувре. Интересно. Кто там? Ба, господин Дебюси. Ба, господин Шико. Ха -ха. Господин Дебюси, Лувр в последнее время только и говорит, что о вашей смерти. Это очень хорошие новости, господин Шико. Стало быть я снова популярен в Лувре. Ну, чему же мы обязаны вашему появлению здесь? Неужели вы передумали и решили перейти на службу к королю? Ну, что вы, нет, господин Шико. Я уже принадлежу к дому Клермонов. И поэтому у меня нет никакого желания принадлежать кому-то еще. Вы знаете, мне так устраивает быть хозяином самому себе. Да, вы же уже поступили на службу к герцогу Анжуйскому. Ну, чем же наш бедный король хуже? Я думаю, вы меня поймете, господин Шико. Я не могу быть королем, а герцог Анжуйский может им стать. А стало быть, я буду королем короля. Вы меня понимаете, господин Шико? Ну, я здесь по делу. Господин Дессендлюк мне вчера оказал очень важную услугу. Я пришел высказать ему слова благодарности. Я надеюсь, вы позволите прервать его заточение. Господин Дессендлюк оказал услугу человеку из свиты герцога Анжуйского? Шико-то что-нибудь слышал об этом? Нет, сударь. Ну, тогда, миленький мой, ты даром ешь хлеб короля, господин Дебюсси. А это кто? Где? У окна. Вы что, плохо видите, господин Шико? Это ж мой Паш. Паш? паш. Вы что, посягаете на наши королевские прерогативы? Луи де Каким же образом, господин Шико? Разоряетесь на всяких мальчишек. Ну, ладно. Выражаете свою благодарность, пока не пришла стража. А я взгляну, что же поделывает мой несчастный король. Я благодарю вас, господин, господин Шико. А -а -а, господин де Собственной персоной, милейший господин де Сен-Люк. Без церемонии, без церемонии. Сидите. Ужасно рад. Ну, что же с вами произошло? Рассказывайте. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за ту услугу, которую вы мне вчера оказали. Да полно вам. Садитесь. Благодарю. Паш. Я боюсь, что у этого пажа большие проблемы с пятью верхними пуговками на камзоле. <связь> Я рад вас видеть живым, господин Дебо. Благодарю. Мне было не по себе при мысли о том, что вас зарежут как кабана. Я думал, вы уже на том свете. Но меня чуть-чуть туда не отправили. Хотя в наших с вами делах это чуть-чуть имеет очень большое значение. О да, но ну, расскажите, как вам удалось выжить. Растяпа Шамберг. Ранив мою лошадь, не догадался подрезать шпагу господину Дебюсси. Поэтому, во-первых, пострадала его ляжка. Во-вторых, крылышко допернона. Ну, а Килиус должен благодарить кости своего черепа. Поверьте, немного найдется голов, способных выдержать такой удар. Но я, собственно говоря, по-другому делу. Ведь вы здесь очень скучаете, не так ли? По-королевски. И этим все сказано. Спросите лучше у Шико. Кстати, с сегодняшнего утра он меня опостылил. Я предложил ему обменяться парочкой ударов в наш пагах, но этот бездельник рассердился так уморительно, что я чуть со смеху не лопнул. она вашу голову, сын Люк, так не шутит. Шико один из лучших фехтовальщиков Франции. Да, я понимаю, что вы здесь скучаете в вашей тюрьме, но поверьте, что в гробу вам будет еще скучнее. Да? Я в этом не уверен. А я вас заверяю, Государь. Депернон, Шамберг, Мажерон и Келюс поджидали его у Турнельского дворца. Кто вам это сказал? Я их сам видел, Государь, видел собственными глазами. Вы видели ночью? Ночью было темно, как в печке. Да, но я распознал их не по лицам. А почему вы их распознали? По голосам. Они говорили с вами? Если бы только говорили. Они приняли меня за бюсси и напали на меня. Напали на вас? Да, на меня. А какая нелегкая понесла вас к Сент-Антуанским воротам? А какое это имеет значение? У меня просто разыгралось любопытство. Я шел к Минасису, К Минасису, К ростовщику? Да. А вы навещаете руджиери я волен навещать кого мне угодно, я король. И повторяю, их вызвал на это Бюсси. Бюсси? Да. Угу. Где же? На балу у сын люка хм. Бюсси вызвал сразу четверых. Да, помните, государь, Бюсси храбрец, но он не сумасшедший. Клянусь смертью Христовой! Я сам был свидетелем этого. Бюсси и не на такое способен. Вы мне тут расписали его невинным агнцем. А он ранил Шомберга в бедро. Мажерона в руку. А Келлюса чуть не уложил на месте. В самом деле, об этом он умолчал. При первой же встрече я не примену его поздравить. А я? Я не намерен никого поздравлять. Я примерно накажу на наглеца.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 Ну что, господин Быссендук? Отослать его обратно? Нет! Ни в коем случае. Виси. Я клянусь вам вечной дружбе. Что там происходит? Королеги герцы рвут друг друга на куски. Нет, по-моему, все-таки прелюбопытнейшее зрелище. Я спешу туда, чтобы ничего не пропустить. Поэтому прощайте, дорогой господин Десенлюк. Мы вам очень благодарны, господин Дебеси. Ну что, вы сударни, напротив? Это я ваш должник. Вы мне позволили сыграть такую шутку, над которой будет смеяться вся Европа. И, пожалуйста, не забывайте меня в своих молитвах. Это я вам обещаю.